Всем привет, с вами Кикослов. И буквально на днях появился странный маппер, название которого просто невозможно прочесть. Так как название этого канала написано непонятными буквами. При этом на телефоне эти иероглифы не отображаются. Я бы показал скриншоты с телефона, но не могу по техническим причинам. Но самое главное, что эти символы почему-то берут и отображаются на моем компе. Хотя... Возможно это существо не из нашей реальности, чего только стоят его ролики. Ну что же, давайте посмотрим его видео. И в принципе, это видео похоже на видео того пацана. Еще, если инвертировать его аватарку и видео, то мы получим вот это. Похоже на инвертированного, не так ли? Не знаю, как считаете вы, но по мне это лишь стёбщик, который пародирует таких же стёбов как он. Да и самой мистики, паранормальщины, прочей брехни не существует. Да и сами эти якобы маперы из другой реальности появились после видео Киев Бола. Да и видео Киев Болло, стёб. Да видео Киева никто не знал про инвертированных маперов, ведь их никогда и не было. Так что этот якобы мапер из другой реальности Стёп. А так, спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк. А если хотите видеть больше моих видео, то подписывайтесь на канал. Всем удачи!